First things first, Да, я в последнее время начала заниматься вот такими вот перевоплощениями в блондинку. В рейпера. Еще кого-то. Не знаю я. Но вот этот образ мне нравится больше всего. Говорить-то хотела. Я хотела сделать обзор на косметику. Как вы видите. Если кто-то спросит, это тушь. И если кто-то смотрит, спросит, она смывается. Поверьте. Мне надо умыться. Я сделала вот так, чтобы быть похоже на девочку. Я умылась. Начнем. Ну, пожалуй, я начну самого видного. Это блеск, видимо, мороженого. И он пахнет ванилькой. Ванильное мороженое. Люблю его вкус. Или Без разницы. ДАЛЬШЕ Отложу дальше. ДАЛЬШЕ И ДАЛЬШЕ Кстати, вы заметили? До след. Я его тоже найдёшь, чтобы быть девочкой ДАЛЬШЕ это ЛАК Мне его подарила Подружка Он Синий ну, голубой. А честно, я им еще никогда не красила. Чаще всего они просто вот такие. Так что в следующем видео обязательно сделаю. Дальше. Дальше это помада. Она... Не знаю, как ее назвать. Клепка. <связывая> вот, вот такая клюва. А, дальше я расскажу сразу про вот эти духи. Они сладкие-сладкие. <связывая> да. Много <связывая> з. <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> звуков. Тупая камера. Дальше я расскажу о Glow. Это типа блеск. Ух. М -м -м -м. Блин, прикольно. Ну кто? Если честно, я правда им не пользовалась. Почему? Потому что я не знаю. Дальше. Это тоже И. блеск для губ. У меня много блесков для губ. Розовых. А таких. <unified> да уж. короче это духи адида шикарный запах или нет и, друзья ведь осталось всего три предмета все мы с вами на видео и это ваш любимый тени если вы хотите какие, узнать какие, смотрите дальше. Я слишком сообразительный человек. Я случайно вместо теней. туши ну, сейчас я нанесла туши вместо туши я нанесла этот блеск на глаза. нормал <э�> ну так вот а, это блеск он красивый мне нравится он раскрывается он есть но у него одна проблема. У него нет кисточки. <связывая> Покадались. Последний это. Тушь! Тушь! Впечатлительный человек. Очень. И это Лориал. Риж. Больше здесь ничего не написано, кроме вот этого. Дата 14.09.14. .14. Это в году, что ли? Mm. Ну, вот и все, дорогие друзья. На сегодня на мой обзор моей косметики закончен. Я отобрала самые лучшие виды того, что у меня есть. Ну или единственные. Так что, спасибо, что посмотрели это видео. Если вы знаете, кто это сейчас был, вы догадаетесь, что надо сделать. Для тех, кто не знает. С вами была Кейтсет. Подписывайтесь, ставьте лайки и все остальное, остальное, остальное, остальное. Вы знаете, что я люблю. Ладно. Фу, закончил это видео дурацкое. Thank you.